И полетела десятка на райден Ой Райден, да? Точно же райден? там пока Привет Саю Привет райден Привет Мона хай там Накачанный мужик пока да все